Сегодня речь пойдет как раз о той игрушке, в которую я играл параллельно с фарфейсом еще с 2014 года. Кстати, там эта фишка прижилась, и многие берут в бой сразу два мощных оружия. Это игра с Урвариум. В этом видео я покажу вам, что же зацепило меня еще тогда, и почему я все еще в нее играю. Ну и для начала демонстрация, как же это все работает. Я сразу взял дробовик Бенели м 4 Супер и... Болтовочку Remington 700, которой в Warface у нас нету, но здесь она очень даже топовая, между прочим, кстати смотрите, я беру небольшое упреждение при выстрелах, то есть по бегущим пацанам я целюсь немного наперед, между прочим это очень даже прикольно. Итак, давайте по порядку. Игра с Урвариумом, во-первых, цепляет своей атмосферой. Вы только посмотрите, где приходится играть. В этих полуразрушенных городах. Вот, к примеру, сейчас мы находимся на карте Химзавод. Кстати, всего разных карт, а точнее локаций здесь 9, именно так их здесь называют. И по размерам они гораздо больше, чем в Варфейсе. Ну что, едем дальше. Хочу показать вам своего бойца и рассказать о некоторых вещах, которые могут показаться вам довольно интересными. Переходим в инвентарь, именно это место в Варфейсе называют складом. Здесь происходит вся подготовка перед запуском в игру и давайте снарядим нашего бойца по первому уровню экипировки. И кстати уже на этом уровне вам будет доступен калаш и чтобы его найти заходим в экипировку, ставим первый уровень и шаримся по нашим группировкам. Все таки в армии возрождения, вот кстати он, стоит он 750 серебра, сразу нажимаем купить. Ну и переходим в инвентарь, он уже здесь появился. Вот, кстати, и он. Устанавливаем его в качестве основного оружия. Далее можно купить какую-нибудь безрукавку или, к примеру, бронежилет. Также не забываем про спецсредства. На первом уровне вам будут доступны мед пакет и граната. Это все, что вам нужно для начала. Все остальное, начиная с перчаток и заканчивая ботинками, вы также можете снарядить, но я этого пока делать не буду. Лучше покажу вам кое-что более интересное, а именно мастерскую. Переходим в нее и видим то, что на пушку можно установить прицел. К примеру, коллиматор, двухкратник, прицел 4х. Кстати, чтобы его открыть, нужно настрелять всего 15 врагов. Ну и так далее. К примеру, на коллиматор нужно 45 настрелять. Ну и, соответственно, все то же самое с модулями на рукоятку и на ствол. Здесь, я думаю, все просто. Но кроме этого, на примере пистолета Маузер, можно увидеть, что с помощью модулей он может превратиться чуть ли не в пистолет-пулемет. Цепляем на него рукоять, расширенный магазин и приклад. И вы только посмотрите, во что он превращается. Кроме мастерской, можно перейти в Тир это как полигон, но только с настоящими ботами. В Warface такого не было, до этого еще не дошло, по крайней мере. Сразу видим, кроме обычных мишеней, еще и ботов, которые бегают и даже стоят просто на месте. Кстати, калаш почему-то по ним не ваншотит в голову. Вот это, блин, настоящий полигон, не то что у нас в Warface. Вы только посмотрите, какой он большой. Но это еще не самое интересное. Переходим дальше. Сейчас, наверное, пришло время рассказать о том режиме игры, который реально меня зацепил. Это защитное устройство. Здесь он так называется. Суть этого режима очень простая. Мы просто защищаем определенные установки, в которых резаются батареи. Вот, кстати, одна из этих установок. Новых батарей здесь нету, поэтому я просто перешагнул. И побежал уже на базу врага, чтобы стырить батарею у них. Это, кстати, самое интересное. Ну, разумеется, просто так они мне ее не отдадут. Придется, наверное, неплохо так пострелять. Сейчас сами все увидите. Кстати, помните, снаряжали мы бойца первого уровня экипировки, это значит, что снаряжение и оружие было самое начальное. Здесь я играю уже на вторых уровнях, а это значит, что и оружие будет получше, и броня потолще. Кстати, играть на этих уровнях, конечно же, будет поинтереснее. И вот примерно таким образом, расстреляв всех на базе врага, мне удается украсть батарею и благополучно донести ее до своей базы. Кстати, вот ребята кинули дым, чтобы я безопасно проходил. Но это еще далеко не все приколы. Кроме того, в игре можно легко использовать артефакты. И если в двух словах, на примере пружинки, на карте появляется розовая аномалия, чтобы в нее попасть, я вкалываю антитоксин, чтобы меня не убило... И беру артефакт. Самое интересное, что после его активации скорость возрастет на 30%. Ну и сами понимаете, что воровать батареи на такой скорости будет куда прикольнее. Но помимо этого артефакта существует еще и куча других. Вернемся, пожалуй, в лобби и купим уже другую штурмовую винтовку на уже второго уровня экипировки. Называется АКС-74У. Давайте возьмем. Стоит она уже 16 тысяч серебра. Но у нас пока что есть серебро. В принципе норм. Инвентарь. И вот мы его поставили в качестве основного оружия Сейчас перейдем в мастерскую, где я покажу вам, как же можно модифицировать эту пушку То есть улучшить ее характеристики Всего можно применить к предмету три разных модификатора, к примеру Нажимаем за детали, кстати эти детали вы получаете после каждого боя, так что не волнуйтесь Нам выпадает возможность выбрать из трех модификаторов какой-то один, самый подходящий Я беру на уменьшение отдачи первых трех выстрелов, я думаю это мне пригодится Далее у нас 45 деталей. Следующий модификатор не получилось улучшить, потому что вероятность улучшения 50% за детали сразу попробовал еще раз и все получилось. Здесь нам выпало три возможных модификатора. Из них я выбираю все-таки время прицеливания минус 6%. Итак, за следующий модификатор приходится платить уже 60 деталей, он получился сразу, и выбирая между возможным уменьшением времени перезарядки и скорострельностью, я все-таки выбрал плюс 8% скорострельности. Теперь оружие стало немного лучше, и в инвентаре оно отмечено оранжевым цветом, что говорит о том, что к нему применены все три возможных модификатора. Кстати, также хотел обратить внимание на доступность этой игры для слабых компьютеров К примеру, можно перейти в настройки графики и посмотреть На первый взгляд кажется ничего необычного Минимум низко, средне, высоко и ультра Но все-таки здесь предусмотрен один интересный пункт, который может резко повысить вам FPS. Это версия рендера к она меняется также для слабых ПК. На своем компе я пробовал ставить эту настройку и FPS возрастал раза в два точно. Поэтому особо не переживайте, если у вас слабый компьютер. Ну а теперь давайте глянем, что нужно для того, чтобы просто запуститься в бой. Нажимаем кнопку Играть. И здесь нам предлагается пройти обучение это с самого начала. Дальше можем выбрать тренировку с ботами. Это будет PvP-режим, только против ботов. Любую карту можем выбрать. Также любой режим и даже погодные условия. Далее у нас идет обычный PvP-режим «Игрок против игрока». Здесь мы можем поставить галочки на понравившихся нам режимах. Кстати, у меня здесь всегда стоит галочка напротив защитного устройства, либо чего-то другого. Кстати, можно поставить вот режим исследования, это тот же самая доминация, как в Warface. Кроме этого, можем также попробовать себя и в рейтинговых боях. Это что-то похожее на рейтинги Warface, но получаем из-за это жетоны. К примеру, я нахожусь на девятом ранге в этих лигах, и получается 50 жетонов в конце сезона я заберу. Сезон закончится через 12 дней. А за эти жетоны можно будет покупать оружие и снаряжение. Вот, к примеру, пистолет Маузер можно купить за 1000 жетонов. Ну да, придется попотеть, конечно, на рейтингах, но это просто как отдельная валюта, к примеру, как короны в Warface, ну что-то типа того. Так, о чем я еще не рассказал? Наверное, все-таки о группировках. Что это вообще такое, что мы можем с них получить? К примеру, в Warface мы получаем оружие через поставщики. Так вот, с Survarium для этого у нас есть группировки. Так вот, чтобы открывать новое оружие в этой игре, мы должны присоединиться в одну из этих группировок и прокачивать ее, просто играя на PvP и выполняя задания. Список этих заданий вы всегда сможете найти, просто нажав на восклицательный знак справа внизу. Кстати, у меня тут задания довольно-таки Непростые. Доставить артефакты на базу, убить захватчика союзной установки и выиграть 5 боев. То есть, всего лишь играя в эту игру и одновременно выполняя задания, к примеру, выиграть 5 боев, я получу 1200 репутации за группировку бродяги. Но я думаю, пока что все самое главное и интересное по этой игре я вам рассказал. Если что-то непонятно, напишите в комментариях. Ссылочку на эту игру я оставил в описании. Кстати, можете добавить меня в друзья мой ник... Только что засветился в общем чате. Кстати, за все это время, а играл я не так уж и много, если честно, я достиг 54 уровня. И за каждый уровень вам будут давать по одному баллу, который вы будете тратить на умения. То есть прокачивать одну из этих веток, стрелковый физический и знаний мира. К примеру, чтобы открыть себе возможность брать с собой сразу два основных оружия, вам нужно будет прокачивать только стрелковую ветку, причем докачать ее до самого конца, открыв терминатора. Как раз таки это умение отвечает за возможность брать с собой два основных оружия в бой. Ну а теперь точно все. Всем пока, до встречи в Сурвариуме. Кстати, в конкурсе с прошлого видео на МБЛ побеждает Даррен Рид. Обязательно отпишись мне в личку на ютубе, чтобы забрать свой приз.